Привет, дорогие ребята, с вами снова Оптимус, и мы продолжаем серию наших челленджов. Проедь, проедь сколько сможешь и забери чемоданчик, в общем. Так, в магазине ничего сверхъестественного, ух ты, пух ты, моноцикл. Кстати, недавно видел парня в городе на моноцикле, мне блин, реально интересно, ну... Действительно, на нем нереально упасть. Ребята, кто ездил на моноцикле, пожалуйста, э, расскажите нам впечатления свои, честно, я не ездил. А пока Оптимус так резко отста... ой Ой-ой-ой, как что-то мне кажется, что мы сейчас обратно разобьемся. Э, этот моноцикл мне как-то вообще не идет. Ну, ну, слишком. Ой-ой-ой, носом просто по земле. Просто носом по земле мы едем. А еще эта чашка с кофе, я думаю. Нас перевешивает вперед. Давай, давай, оптимус. О, ура, ребята, мы еще и выиграли. Я даже не надеялся на такое. Но, тем не менее, на какие-то доли, секунды мы обошли нашего соперника. И у нас, ну, честно говоря, это кто видел все предыдущие выпуски, знает, что это первая победа в таком турнире. Вот, у нас куча чемоданчиков. Ну, в следующем выпуске подкрываем. А пока давайте с вами все-таки продолжим наш челлендж. На чем мы же можем поездить? На этой машинке пробовали, не получается. На моноцикле У нас еще его нету. Поездим на Супер Дизели. Посмотрим, как Как, как же мы его уже прокачали. Хорошенько, и э, на уровень нашего мастерства. Ух ты, пух ты! У нас еще и стартовый ускоритель появился. Прикольно. Давайте еще. А, и бесплатно его можно улучшить. Вот, видео посмотрели, улучшили. Вам показывать рекламу не будем. Зачем она вам? Ведь вы решили посмотреть вместе с нами, как же пройти, пройти этот этап и получить чемоданчик. Что в нем будет, посмотрим, посмотрим в конце выпуска, что же будет в нашем чемоданчике. А пока давайте стартуем и погнали! Погнали, погнали, забираем все-все-все заправки, все монетки, так, летаем, вот, если честно, мне не нравятся вот эти большие полеты, хотелось бы уже поставить наковальню вот эту на капот, кто знает, что делает, наковальня, напишите, чтобы остальные ребята, кто не знаю, тоже знали, вот, а пока мы едем, уедем, кстати, вот я смотрю на две, на две свои машины, да, я кстати, еду сам с собой, видите, оптимус, Optimus, оптимус Optimus. А, Смотрю и думаю, какие все-таки красивые колеса у нас стояли А сейчас мы поставили что-то, ну, понятно, что для жипа круто, вот такие колеса, какие у нас сейчас стоят Но предыдущие как-то мне симпатичны, ребят, вы как думаете? А, давайте проведем голосование, голосование проведем кто за колеса номер один пишем в комментариях циферку номер один кто за колеса номер два пишем циферку номер два и мы потом посчитаем. и я думаю что через выпуск 2 уже либо поменяем либо оставим эти колеса так как она есть в общем ждем ваши комментарии и будем ну, принимать уже какое-нибудь решение да-да-да-да-да-да-да, да да едем ой-ой-ой, едем. как мы бампер помяли, что же мы так притормозили, и, и погнали, погнали вперед, нужно догонять, оптимуса, что же ты так притормаживаешь, дружище, давай, газу, газу, газу, газу, газу, газу, газу, ой, наша заправочка впереди, давай, друг наш, давай, ой, сейчас, осторожно, вот, кстати, э -э ты еще раз у что за что? Самые простые вот а такие склонные холмики и стоят в себе такие опасности непредсказуемые. Чуть больше газу дал и все. И все. хана! никаких дальнейших движений, потому что шея сломана, водитель разбился и этап закончен. Заезжаем на самый самый самый самый верх. Да, вот так. Уху, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Yeah. Знаете, я понял одну фишечку вот так вот, когда едешь и вот перед склоном разгоняйся и потом хоп, газ отпускаешь, машина просто на там залетает. Это в жизни наверное тоже с дизелем, так я не знаю, на ездил, но насколько я знаю, там накаты такие хорошие в принципе. Сейчас газу и отпускаем газ, видите? И мы просто на катиком залетели на самый верх, залетели монетки пособирали И кстати, чем меньше мы летаем, ну то есть, тем, чем больше мы находимся на земле, тем быстрее у нас суммарная скорость. И, естественно, прохождение игры тоже у нас намного выше, быстрее. Все вверх и вверх и вверх. Так, давайте перепрыгнем, попробуем. Нет, получилось. Ну ничего, проехали. Давай газу. Ух, и отпустил газ. Ого, пламя какое у нас вырвалось из нашей трубы. Какое пламяще, просто бы сказал. Можно шашлыки жарить на этом огоньке. Но ну, я думаю, вкус у них будет не очень. Но пламя было шикарное. Так, полетали, полетали. Монеточки собрали, собрали. Летим, летим, летим. Летим, летим, летим. Чик-чирик. Наверху. А, вот, супер дизель. Ой, Супер Дизель, Оптимус, опи, Оптимус на Супер дизеле, мы тебя уже догоняем. Ну, наверное, заправку... Да, зря, не зря. я я я я я я я я зря взяли. Да не, не зря, не зря. Сейчас мы его догоним, главное, что мы заправили с топливом, а чуть-чуть потеряли времени, это не важно, потому что сейчас у нас, э, ну, как бы, квест на прохождение, а не на первое место. В общем, кто дальше доедет, тот и молодец. А время пока не имеет значения. Главное успевать от заправки до заправки, чтобы не кончилось топливо и мы не стали окончательно. Сколько много коров у нас здесь, в сельской местности. Странно, коровы в селе. Откуда бы им взяться? Если бы в городе коровы появились, я бы был удивлен. В сельской местности, я думаю, что это вполне логично. И коровы к месту, но их слишком много, и они нас отвлекают от ночи, не перевернулись. Чуть-чуть-чуть-чуть на бампере на заднем постели. Вот, наверх. Чик. И залетели. Просто у нас истребитель какая-то. Не, не машина, а истребитель. Можно, наверное, превращаться в самолет, крыльев не хватает. А, кстати, кто смотрел тачки? Там во втором, по-моему, выпуске. Нет, не тачки. Я вот немножко за это перепутал мультфильмы летачки про самолетики э -э самолеты и там вот этот э -э сельскохозяйственный самолетик как летал он вдохновлял другие самолеты и там была машинка такая превращающаяся в самолет с раздвоением личности кто помнит ребят как ее её... вот блин забыл как ее зовут ребят кто помнит она ну напомните пожалуйста как зовут эту машинку она такая приколенькая, один скромный, но там личность, по-моему, одна скромная, а вторая такая более-менее агрессивная, вроде немецкая какая-то машина. Может, в принципе, и в жизни такие машины существуют. А мы пока заехали в амбар, и я напоминаю, что как только у нас появляются амбары в сельской местности, нужно быть очень осторожным, потому что, потому что убеждался лично на собственном опыте, очень легко сломать крышу. Крышу отломать вообще просто просто очень легко. А, я я и ребята, кто видел наши видео, предыдущие выпуски, не дадут мне соврать, что, что частенько такое случается. А я вам открою маленький секрет, что такое случается намного чаще. Ведь некоторые видео я и просто не выкладываю, потому что, ну много материала и все выложить как-то очень тяжело кстати вопрос на засыпку а, какие игры играете вы и хотите чтобы мы прокатились на какой-нибудь игрушечке и передали обязательно вам привет вот кто написал там комментарий на ну, там название какой-нибудь игры мы обязательно мне поиграем и и инициатору, ну как так правильно сказать, да, инициатору, э, провокатору инициатору, обязательно об этом дадим знать, и обязательно его упомя... упомянем в своем видео, в своем выпуске. Вот. В общем, пишите комментарии, какие игры вы бы хотели видеть, и обязательно вы их увидите, говорите, и вы будете услышаны. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, мостик-мостик! да, Интересно, есть ли мостики в Хилл Климе, хоть, хоть в каком-нибудь, в первом, хоть во втором, который может оборваться? Вот в шахте, в предыдущем видео, кто видел, есть мостик из камышков, который обламывается. А обычный мостик веревочный, интересно, есть, который обрывается или нет? Вот здесь опасно очень, надо аккуратно заезжать. Заехали, так, заправку забрали, едем дальше спокойненько. Вот такие маленькие ущелья для нашей большой машины, но они печальные. То есть если машина съедет задним ходом, то как бы она опирается в противоположную стенку и все, не туда, не сюда. То есть гонку придется начинать либо сначала, либо я не знаю, что делать. Вот так, разогнались, уху, давай, давай, давай, потихоньку, потихоньку, не перевернись, так, уху, как было опасно, но мы заехали. Ребят, у нас осталось 500 метров, 500 всего метров, даже уже меньше, я думаю, мы уже скоро узнаем, что же у нас было в чемоданчике, что же в этом, в этом голубом чемодане, ой, топливо заканчивается, нужно, давай, давай, ускоряйся, ускоряйся, оптимус, давай, давай, давай, давай, давай, газу, газу, да, отказу. А вот заправка, все нормально. Впереди заправочка, вот она. И, ребята, кончилось топливо. Вы не поверите, не хватило буквально пару метров, пару метров и пару метров не хватило до чемодана. Но ничего, чемодан мы вам обещали, поэтому мы, наверное, сейчас откроем не голубой чемодан, а давайте, какой у нас там есть чемодан, посмотрим. Есть синий. Открываем. Открываем, давай уже. Синий чемоданчик. Что же у нас там? Денежки, алмазики, ветры... Ух ты! Для супер супердизеля улучшалка! Спасибо за улучшалку для супер дизеля. И у нас еще много-много-много чемоданов. Можно пооткрывать. Что же, а видео посмотрим? Не посмотрим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Всем пока-пока.